Итак, приветствую вас, уважаемые представители знака Зодиака Овен. Сегодня мы с вами рассмотрим, что будет происходить в ваших основных сферах жизни в период движения Венеры по знаку Зодиака Дева. Дева для вас является шестой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Верно, шестой дом у нас связан со здоровьем и также с рабочими моментами, со службой. И можно сказать, что Венера, проходясь по этому знаку, она приобретет оттенок очень практичный, деловой, активный. Но ну, активный в плане, там, знаете, как-то порыться, поанализировать в магах, в цифрах. Ну, поэтому можно сказать, что, наверное, этот период будет очень неплох для тех, кто решил не уйти в отпуск, а остаться поработать. Ну, давайте смотреть дальше. Для начала давайте сейчас поставлю точки, все, чтобы было легче считать. Так, первый, второй. 3 4 5 6 но ну, это будут основные дома которые будут заняты у вас ну, это будет 4 2 4 5 6 ну самый такой занятой будет это 6 Да, время работы это у нас 12 Юпитер делается аспект смотрите 22 23 от венеры по юпитеру то есть от 6 к 12 дома делается аспект знаете, мне здесь кажется, что, во-первых, это благоприятный период да, зачатие может быть очень хорошо, по здоровью как вы себя будете чувствовать. С другой стороны, остерегайтесь при излишеств, особенно здесь всего того, что касается употребления жидкости. Будьте осторожны, захочется, может быть, сладенького, чем-то себя побаловать, отпустить, ну, такое дело, знаете, идеально было бы это время делить рабочее, на работе рабочим моментом, но самое интересное, что вам может быть просто реально лень работать в эти дни, захочется как-то полениться. Теперь, 24-25 это дни освобождения от эмоций, 24 будет полнолуние водолея, водолея для вас это знак дружбы, да, ну, проведите его с друзьями, тем более, что водолея этим знаком еще и управляется, там и освободите Эмоции. пообщайтесь со всеми, переговорите и да, прибудет с вами счастье и так, с 27 по 29 будет день, когда произойдет несколько интересных событий, во-первых здесь еще и Марс добавится в оппозиции к Юпитеру в 12 доме, очень будьте внимательны со своим здоровьем прямо здесь какая-то агрессия идет сильная и причем агрессия на самого себя, и здесь может быть еще и агрессивная среда в плане каких-то подстрекательств в вашей рабочей среде плюс Марс переходит из дома любви в дому в дом работы ну, да о здесь возможно еще какие-то любовные дела и в них какие-то конфликтные моменты знаете когда идет такая борьба противоположностей, борьба авторитетов, один хочет одного, другой другого, оно не сходится между собой. напористость Овна, конечно, может быть достаточно очень внушаемой и сильной, может натолкнуться на такой твер твердый стержень у партнера. И эти такие, возможно, даже какие-то не, не очень приятные моменты взаимоотношениях может быть ну если даже не разрыв то вот агрессивность она вот чувствуется будет чувствуется так еще у нас здесь Меркурий перейдет из Рака в Лев то есть из зоны семьи перейдет в Лев вам захочется больше как-то включать свою творческую активность может быть там кто-то начнет заниматься своим хобби знаете там писать декларировать что-то ну как-то я думаю что во взаимоотношениях с своими любимыми вы начнете больше включать ну как-то ну, разговаривать будете больше чем что-то делать больше обещать чем делать плюс 29 еще и юпитер становится ретроградным и для вас могут вернуться какие-то дела марта этого года из интересного, что у нас еще? Обратите внимание, 1-2 числа, здесь возможны конф, опять конфликтные ситуации. Так, Меркурий, смотрим, и Меркурий, вот он, видите, в четкой оппозиции к Сатурну. Ну, здесь, знаете, как с дружеским окружением, то есть с теми людьми, которыми вы дорожите, а может быть, это дети, может быть, с детьми какие-то не очень, ну, будут легкие ситуации. Ну, знаете, как или некоторые охлаждения, что-то может быть и не так, некие конфликты. И, или в их жизни что-то может какое-то неприятное событие произойти. Но это буквально там день. Может быть, может нет, но сам по себе этот аспект, он, знаете, немножко неприятный. Но в самом лучшем варианте это просто недопонимание. Так, 3 4 Здесь будет благоприятный аспект. От Венеры к Урану. Как быстренько, где наш Уран? Вот он. Второй дом. Денежки. Денежки от работы. Или удастся хорошо поработать, или как-то удачное обстоятельство сложится на работе. Ну, вообще-то эти дни будут для вас очень благоприятны. 8 числа. Так, где ваш Лев? Вот он Лев. Лев это у вас. Так, опять интересная история. Лев, это так, раз, два, три, четыре, пять, удовольствие. Вам захочется в этот день расслабиться и устроить какой-то праздник. Праздник для души, для сердца. Можете устроить. 9-10 Венера будет в оппозиции к Нептуну. Так, смотрим. 10 число. Так, где тут наша оппозиция? Так, Нептун у вас в 12 доме. Ох. Смотрите, тоже опять может повториться та же ситуация, что на момент 22-23. Главное, не будьте чрезмерно как-то легкомысленны по отношению ее к своему здоровью, по отношению к каким-то своим тайным делам, тайным вопросам. Ну и работа, работа вообще не до работы. хотите работать вы в это время. Лучше отдохнуть или как-то притормозить все рабочие моменты. Пойти покупаться и позагорать. 11-13. Венера образует тригон к Плутону. Смотрим, где наш Плутон потеряли. Вот он. Так, это у нас зона карьеры. Так, это благоприятное время для работы в, в своем коллективе и есть возможность заработать хорошие деньги 12 числа у нас будет переход меркурия из льва в деву и тут уже действительно вам нужно всерьез с 12 числа подумать о том чтобы все таки уделить в ближайших пару недель напряженному труду вам это пойдет на пользу и принесет очень хороший финансовый урожай ну, все. Я бы еще могла сказать, что 12, 14 числа остерегайтесь импульсивных э, финансовых расходов, поскольку Урану четко будет сдавать Луна. Знаете, такие какие-то расходы не могут иметь несколько такой импульсивный нервный характер, не до конца обоснованный. Ну и на этом мы заканчиваем первую часть прогноза. Сейчас поступаю к второй. Итак, умные, давайте посмотрим, как будут вас воспринимать окружающие, какими вас они будут видеть. Поднять. Какими они вас будут видеть в ближайшем периоде с 22 июля по 15 августа. Ой, ну вы какими-то будете перепуганными, что ли, о чем вы будете думать, какие у вас будут мысли в голове. Давайте спросим. Что вас так будет пугать? Ага, сильно серьезное. Какое-то напряжение, связанное с, знаете, ответственность за что-то. Какой-то груз. Что-то вы взяли на себя. Может быть, заботу о ком-то какие то обязательство, что-то вас тяготит, очень вам хочется освободиться от этого по миру, но на самом деле скоро все закончится и действительно все пойдет легче. Что вас ожидает в финансах? Солнце? Ну как может не радовать солнышко? Это радость, радость от денежек, которые вы получаете. Что вам принесет работка Ой, на работе перемены. Что? Что за перемены? Давайте посмотрим. Так, здесь освобождение от чего-то, от чего-то и непонятно, что ждать потом. Кто-то куда-то уезжает или вы уезжаете, смотрите в другую сторону. Ну, знаете, здесь есть указание на то, что, может быть, какой-то человек вас покинет, а может быть, вы куда-то уедете и будете думать, возвращаться вам назад или нет. Ну, я не буду всю эту кучу вам интерпретировать, но это связано с э, какой-то ситуацией, которая должна разрешиться. Ну, тем более, что сейчас период отпусков, поэтому все может быть. Хорошо, давайте в целом спросим, как обстоят дела с вашей карьерой. Звезда. Вы на правильном пути, все идет своим чередом, пока ничего менять не нужно. Что ожидает представителей знака Зодиака Овен? Дома в семье, дом в семья, что вас ожидает? Ну, здесь есть некоторые разочарования, что то идет не совсем так, как вы себе планировали. Давайте мы себе спросим, с чем есть какие-то потери, что-то идет не так. Это непосредственно да, связано с домом, с семьей. Есть варианты, варианты которые вы рассматриваете, боритесь за что-то. Ну смотрите, вот первая карта, это дом, семья, праздник. Здесь именно с дома в семью есть обстоятельства, которые говорят. Вы знаете такое впечатление, что вы тут раздумываете над человеком, который находится в стенах вашего дома. И вы думаете о том, что бы сделать, как бы с ним поступить, чтобы выйти из ситуации победителем. Человек может быть связан с огненной стихией, это стрелец, лев, овен, еще может быть скорпионом, поскольку правитель Марс один и тот же. Хорошо, что ожидает в любви представителей знака зодиака овен? Здесь родственные души, встречи, очень такие теплые, теплые обстоятельства, теплые встречи. В приятная карта, которая говорит о том, что те, кто были в рост, наконец-то воссоединятся. Так, здесь еще есть указание на то, что некая одинокая барышня спешит кому-то навстречу. Но, наверное, это в большей степени для мужчин. А если говорить о мужчинах, то здесь новое знакомство в первом времени с многой женщиной. Может, очень быстро, видите, на коне кто-то спешит. Прям быстро, легко, в дороге это может произойти очень быстро. Так, и основной совет для представителей знака зодиака Овен. Посмотрим. Вы знаете, здесь вам нужно за что-то бороться, от, э, спорить, отстаивать какие-то свои планы. Ну, причем старших арканов не видно. Просто я не могу сказать, что вы должны очень серьезно прям относиться к этому совету, больше, судя по тому, что ни одного старшего аркана не выпало. Ну, наверное, просто оспаривать, отстаивать то, что для вас лучше, выгоднее и удобнее. Особенно всего того, что касается отдыха важно настоять на своем, так чтобы получить ну, главное удовлетворение от полученного результата. Так ну что ж, наверное, сегодня мы с вами прогноз заканчиваем. Благодарю вас за ваши лайки комментарии. Хочу вам напомнить о том, что чем больше между нами с вами взаимодействие, тем чаще это видео будет показываться на просторах Ютуба, рекомендуемых видео, и тем больше людей смогут его увидеть. Что будет для меня очень немаловажно. Ну и до встречи в следующих прогнозах.